Привет, друзья! Меня зовут Костя Йодин, я ландшафтный архитектор. Сегодня мой рассказ будет о том, что я заканчиваю э, искусственные скалы. Я вам показывал практически весь процесс э, их производства. И сегодня э, хочу вам показать, что получается, э, и ну, как это выглядит уже с растениями. Вы видите, вот то, что было у нас, видите, вот, и, вот скала уже покрашенная. Вот здесь скалы покрашенные. Прокрасы, видите, в трещинах более темные прокрасы, для того, чтобы выделить. И вы помните, что я оставлял специально ниши под растение и уже посадил э, наверх скал растения. Вот Здесь, перед этими скалами, я э, сделал такое вот предгорье. Э, ну и, соответственно, в этом предгорье тоже высадил растение. Таким образом, у меня получился... Э, Весь этот рельеф не как забор, а более объемный такой, да, более объемный, особенно издалека виден этот объем. Я сделал подводную подсветку, ой, подводную, вечернюю подсветку. Подводная подсветка это у нас в озерах, вот, вечерняя подсветка, таким образом, что такой вот скрытый свет. Здесь камни сзади подсвечиваются специальными прожекторами. Высаживаю... В скалы в основном неприхотливые растения, выносливые, не требующие практически ухода. Те, которые в естественных условиях тоже растут в скалах. Вот. Но тем не менее, все-таки мы организовали капельный полив, рошение и э, кроме этого еще и верхний полив. То есть дождеватель у нас тоже есть, чтобы от дороги, если будет садиться пыль, чтобы э, растения выглядели свежо, ну не запыленными, да, и чтобы они выглядели такими свежими, новыми, ну и, собственно говоря, для, для растений это тоже хорошо. А чем вы Устойчивыми к фасадными красками. Смешиваем краски мы сами, то есть мы колоруем их не на фирме, не, не, не в миксерах колоруем, да, мы их смешиваем сами. Вот. Для более темных тонов, для прокраса вот этих трещин мы используем прозрачную основу, и добавляем туда самый максимально концентрированный э, черный колер. Вот. И затем э, распылителем вот, значит, я прокрашиваю эти этой трещины. Значит, какой нюанс нужно здесь э, знать и соблюдать, очень важный. Когда вы красите скалы, э, да, надо э, красить много, многоэтапно. Не так, чтобы как вы красите вот, там, допустим, там, фасад. Да, главное, чтобы краска легла. Здесь наоборот чтобы так она распылялась, чтобы так распылялась, чтобы она не была прокрашенная. Потому что, когда наносится краска одного цвета, да, то есть она покрывает э, э, фактуру тонкой пленкой, и она просто выглядит пластмассовой, просто пластмассовой. Но этого не избежать, в любом случае, как бы вы там ни старались, все равно... У вас во многих местах будет выглядеть достаточно ненатурально, пластмассово. Явление такое распространенное. После этого, то есть вот, вот после этого этапа, который вы сейчас видите, мы еще после этого их немного пристарим. Вот. Для этого мы используем натуральные материалы, различные глины. Смешиваем с клеем, с раствором, вот. затираем щеткой. Ну, то есть мы делаем таким образом, чтобы она не, не выглядела как будто вот покрашенная сегодня только покрашенная вы, выкрашенная из бокса машина новая, да, то есть для камня, для скалы наоборот старость это преимущество друзья, вот вы можете видеть э, э, тоже вот э, другой тип скалы ну в принципе э, технология такая же, видите, они выглядят немножко по-другому, здесь просто э, крупнее фактура видите, вот, вот видите, такая вот применяется крошка, но это не это не отсев, отсев отличается от такой природной э, крошки тем, что у него у него, видите, одинаковая фракция, он то, потому и называется отсев, потому что мелкая фракция сначала отсевается, да, а потом крупная отделяется, и он, видите, одинаковый. Вот если таким щебнем скалу присыпать, да, то он будет похож на асфальт здесь, а здесь видите Разная, разная фракция от самой мелкой, прямо от пыли да, до более крупных камешков и таким образом это все смотрится очень естественно, натурально кроме того, использованы натуральные материалы видите, это материал непосредственно взятый со скал с природы, и поэтому если я применяю тот же самый материал который на естественной скале поэтому она по сути естественно и смотрится мох, он может э, существовать он может вот так вот высыхать но как только для него появятся благоприятные условия, он сразу же набирает свою красоту. Вот. Главное, чтобы для него появлялись условия. Для этого мы поставим туманные установки. Вот. Но он сразу же приобретает вот такой более ярко-зеленый цвет. Но даже так смотрится неплохо. Просто более естественно, натурально. Вы видите, трещины глубокие. Вот тоже прокрасы. Вот. А это у нас техническое помещение. Ну, вот, Я хотел бы, чтобы вы глянули просто одним глазом, чем наполнила эта скала. Тут просто как этот космический корабль, как челленджер, просто, как шаттл. Да? Вот просто там столько оборудования напихано, что его просто некуда ставить. Друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что вы внимательно следили, где я поэтапно рассказываю про свои технологии. Я и даль в дальнейшем буду стараться давать им ин ин интересную информацию о своем производстве. вот. Со временем сложится картина полностью. Да, как как как я добиваюсь такого результата? Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч, пока.